Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Владимира и вопрос следующий. На торгах по банкротству, на публичном предложении нужно ли подавать заявку именно в нужный период или можно подать заявку раньше, указав дату и стоимость имущества, по которому вы планируете ее приобрести. Давайте разбираться поподробнее. Публичные торги по банкротству – это когда у нас цена каждый период снижается вниз. То есть, получается, мы видим, что есть периоды, то есть, например, каждые 10 дней и снижение цены, например, на 5-10%. И зная это, мы можем составить сами или увидеть на электронной площадке в сообщении о проведении торгов график снижения цены. По этому графику мы можем выбрать тот период, на котором цена для нас, для покупки, будет интересна. То есть, например, где-то посередине вы решили приобрести это имущество. И вот здесь вот вопрос, можно ли эту заявку подать раньше, в наступление этого периода, или нужно подать ее к началу этого периода, когда мы решили приобрести это имущество. Чисто теоретически, конечно же, вы можете подать заявку раньше. В этом случае вам обязательно нужно указать в самой заявке, на каком периоде вы хотите приобрести это имущество и стоимость этого имущества, в этом случае заявка будет засчитана именно в этот период. Если вы подаете заявку к определенному периоду, именно так делают большинство участников, это абсолютная норма. Единственное, конечно, учитывайте, что задаток уже должен быть поступившим на счет, который указан в сообщении о проведении торгов, к моменту нужного выбранного вами периода. Я желаю вам всем победы на торгах, чтобы вы всегда покупали имущество по той цене, которая вам выгодна, чтобы вы побеждали, будьте профессионалами на торгах. Если у вас есть еще вопросы, задавайте их прямо под этим видео или пишите в специальных разделах на нашем сайте. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, мы всегда рады вам помочь. Всем отличного настроения и всем пока!